СССР в Украине объявили положение, Почему? Потому что Россия на Украину. и сейчас обзываются на Зеленского и Так, я обращаюсь к России, В чем дело? Я проснулся, не вижу новостью. Я тоже с Россией, если вы там вдруг думаете ой, это украинец, нужно его расстрелять. то успокойтесь. Все нормально. Ой, так, СССР все. Глаза закрыты именно то, что мы видим, что Зеленский у нас да, был хороший. И Беларусь. Россия. Обозвали его. Реально. Там Беларусь сказала она. Ну, Украина. Я не помню. И. И Россия тоже против Украины. Это Хамский. Я считаю, что это Хамский. Беларусь. Украина Хамская поставляет, потому что они называются на президента другой страны, во-первых. А, ну, возможно, они встят, за что Байден это сделал. Наверное, да. Мобилизация Украины. То есть в Украине имено положение и нужно приезжать начнет. Читаем комментарии, чем на вопросы чужие, конечно, вопросы, потому что никто не пишет. Пока мне снова написали, я должен ответил. Да, для резервистов, тупо шта штатов, никакой не хватит. Мобилизация, не царь 95, не через 90 дней призывники, присягутеры, будет давать. То есть мы, а Украина будет давать всех призывников в России через 90 дней это, наверное, наболтали, грубо говоря это, скорее всего, ваш Путин мой Путин и, как говоря белорусский Путин ой, как там его я его забыл в общем, говоря против войны но нет некоторые люди который любит Путина, то, что он достаточно долго говорят эту штуку. То, что резервисты, срочники, контрактики придут потом к власти России. Извините, Россия, но мы, россияне, не принимаем таких знамений, слабаки, не нужны. У нас есть Крым. У нас есть Крым. Зачем нам эта фигня, а? У нас есть воины, которые, если там колледжа. Кто плохо учился на двойке, тройки, единицы, тройки, четверки, пятерки, шестерки, семерки, восьмерки, да, захочет. Пойдет в Крым и будет там работать. Зачем нам воевать и забирать у них воинов обратно все себе? Украина, вот другая страна, она грессирует, да, она мстит. То есть мы ее ранили, она намстит. Поэтому Давайте, бросинины. Давайте так. Мы не вынуждены на Украину, потому что Крыму достаточно солдатов. Зачем нам призывники? Зачем нам вот эту штука? Все, ответил вопрос. Пожалуйста. Через время все про это забудут. Это станет историей. Так про нее я это говорил. В комментарии под этим. Ты год, кто в эту тубань говорит О. Да. Ведь история не забудется. Если запутница, то этот человек тоже умрет, Он не забывает про это, да? И Россия тоже умрет. Все умрут. Потому что марсианин не захватит, да? Точно. Я уже слышал, что некуда писали марсианин. Поняли, о чем речь шла. Сводная информация о войне с российской фашистой стоит оккупацией Стояние на вчера. Аэропорт и посты возбуждены. Десант полностью уничтожен грубо говоря, Россия нападает на Украину с новыми артериями на аэропорты. Зачем Россия хочет оторвать? То есть она хочет войско все украинские уничтожить и тем самым э, сказать руки вверх гражданам. Если вы будете слушаться президента Путина, а вы знаете, почему мне нравится. Зачем? Ну ладно, в принципе, мы продолжаем расстреляем. Ведь э, Первая мировая война так и бы началась. Это Третья мировая война. Хотелось бы. Жаль, что везде страны Европа не помогают в этом. Тут даже писали, что Коренцов с одиночкой. Ну это конечно логично, рассеянный. Но об этом писать я обязан, если на написал Война. Ну, в конце написал там. Ознавка то есть им нужна помощь. Когда человек пишет знак восклицания, он просит внутреннюю помощь. Ему там кто-то нашатал. Восклицание напишет восклицание. Потому что он не знает. Он всю информацию не знает. Он записал кусочек, чтобы получить ответ. Вот я записываю тебя, ответ. Получай. Красинький будете, Макс Риск управим с вами. Макс-риск. Макс мы с Россией, ну хватит уже четыре гражданины, отключившиеся от призыва, подписали указы в мобилизации. Ничего не понял. Они про Украину или про Россию? Четырежды отключали от призыва, хлоп, включи контроль мобилизации. хлоп То есть на да, нем уже говорят, Украина неудачница, Украина фигня. Россия, хватит обзываться, давайте так. Россия, Россия. Эм, тупенька. Почему? Потому что реально там немножко люди такие, да, Украине тоже, но Украине были в Крыму. Да, да, такие тупеньки, да? А тупеньки, грубо говоря, сейчас в Крыму. Там просто ведут солдатов туда, молодых, из колледжев, кто плохо учился, поэтому учитесь, что вас туда не забрали, потому что вам мозги там пробьют. И всё. это будущее. Вы поймите, это у нас будущем. Там в Крыму делаются очень плохие вещи. Никто из России не ишл туда и не исправлял это все не снимал. Это значит им лень или же, скорее всего, не лень. Им страшно свою жизнь. Их там расстреляют ценных русских. То, что они там нашли военнопазу. Там отдых есть, понятно. Но война база, она поднизу сверху нет. внизу нет. <coughs> Россия, остановите войну. Просто делайте все возможное, чтобы этого не было. кровопролитие Европы будет. Нам это нужно. Чем нам эта война? Ведь Пишите комментарии конкретно тогда поговорим. Говорят, что курнинка не нужна. Не нужна. Может там живут вся прям семья В России тоже делается на провокации города на Зеленского. Братья Метиса на провокации на Зеленского. Почему? Я не понял. Я а, доверяю Зеленскому. И городу Ну, может, Гордону так себе. Ленску так себе. Ну, им доверяю. Они правда говорят, а Пути нет Дальше, что он хочет сказать в этом вообще понял. Я хотел сказать, что он снова Вот и все не беритесь за оружием и не уходите против россиянских войск украина берите оружие и уходите против россиянских войск это вам я сказал да? ну в принципе смысла уже нет они уже ваших братьев поубивали что остается еще? ну ладно шучу ладно и, и правда есть правда не понял, ладно. Дело для, дело для. А Ваша жизнь, как в любом человечестве, главное оценить и не отдавать ее за этих людей. Правда. А россияна обдумались то, что правда, Россия, Украина да. это вот чтобы направила на Убийство украинцев захвата украинских. Это правда. Но, но, но, Это потом, правда. Крутите пленку. Очнитесь. Все, все, всем удачи, всем наверное. Пока, да? Да, очнитесь. Пожалуйста. Пока не поздно. А то у нас вот, вот так делать это все. Всю свою жизнь вы останетесь вот такими честными. В том свете будет не идти, как я. Я потом скручусь, буду... О, чуть. Конечно, бум будет. А? Я уже так рано да, посмотрел. Как это все. вот. Сейчас слышите раз... войну. Потому, нас потому нас что война неизбежна. Это в Иране поймите это.